Впервые морщинки коснулись лица. Две тонкие нити окутали очи. Я в зеркале вижу начало конца, Как вижу в окне наступление ночи. Впервые коснулась души моей грусть, Едва уловимая, но с перспективой. Я в будущее вижу изогнутый путь, Местами несчастный Местами счастливы, И первых потерь нескончаемый груз На сердце лежит тугим покрывалом. Пусть мой глаголит из тысячи уст, Из чьих-то с надрывом, Из чьих-то усталых. Холодный рассвет сторожит у крыльца. Все лето прошло, Так много и мало. В зеркале вижу начало конца, но верится мне, это только начало.